Ну вот очередная находка Монетка Медная Убитая в хлам На поле Это уже третье место, которое я за сегодня меняю Результат пока, конечно, такой вот, ну, мягко скажем, никакой. Монетку определить возможности нет. Ну, дом помою, почищу. Сделал фотографию. В ролике обязательно будут. На улице ветер, холодно. Вот. Поле небольшое, но рядом с деревней. Сейчас покажу. То есть, водонапарная станция, лэпы и вот дворы домов, монетка была не глубоко, в общем-то буквально вот в этой ямке она и находилась, ну, вот такая вот вторая монетка за весь день, мало конечно, но другого пока ничего нет, будем искать.